Вечер добрый. Готов ответить на вопросы. Все твои подельники мертвые. Что на это ответишь? Я перед вами. Жизнь своей готов поклясться. Товарищей своих не убивал. Проверим. Ты когда зашлешь в общак денег, а? Все хат московских, что выставили? Или забыл? Святочту, воровской закон. А с барыки денег не беру. Бару честно. Ты ч бургу гонишь, Фраер? Ты что-то имеешь против сходки, а? Ты голос поднял на воровские законы? Не тебе болтать! А то ты забыл, когда последний раз на дело ходил. Отъел пузы на мзду, а? На минуточку. Это кто вчера в гамбриносе зажигал, так что мухи лопались. Сдается мне, кто-то зажал. Кто зажал? Я зажал. Ах. А? А за базар, ответишь, а? Что я сказал? Старый базар. Закрыли тему. Что ты без. Со взносом тянешь. Ты создаешь нервную обстановку. И что ты хочешь сказать этими висюльками? Я им цену не знаю. Деньги ложи. Это вещь. На, пока. Я не позже доложу, про Ну-ка, опустили стволы. Все.